Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня 9 мая 2021 год, 19.00 по московскому времени. Я всех поздравляю от себя лично, от информагентства «Ледокол» с праздником победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Но сегодня мы будем читать про карательную экспедицию Семеновского полка. Книга, 2000, э, прошу прощения, книга 1906 года издания. Она была под так сказать санкциями во время царского режима. Но сейчас... ну Стоит зачитать ее, стоит э, об этом поговорить, наверное. Потому что мы в информагентстве Ледокол видим, что повторяется ровно та же самая ситуация. Народ верит в доброго батюшку царя. но сейчас это немножко другой человек, но все же. Поэтому надо сделать небольшую прививку. Для нашей с вами памяти Сегодня стрим у нас не коммерческий Наверное поэтому сегодня вообще нет Никого на стриме Но я надеюсь что Все же Меня поддержат люди Я всем ссылки разослал Кто интересно зайдет Мы снимаем так сказать, застав... заставку и начинаем читать. Глава четвертая. Во время обезоруживания дружинниками воинских и санитарных поездов был случай, когда 27 матросов сошли с поезда и присоединились к московской дружине. После того, как они узнали цели назначения дружины, они переоделись в штатское платье и ездили в под поезде сражаться каждый вечер к Му... о, Прошу прощения. Мазрухинской калитке, где стояло сотни казаков. Эта калитка расположена недалеко от фабрики Мазрухина и имеет выход на полотно железной дороги. Во время засады Семеновского отряда, недалеко от этой калитки, с целью уничтожить эту дружину, которая действовала... Так, прошу прощения. Которая действовала, действительно забрала в свои руки Московско-Казанскую железную дорогу в районе Московской губернии. Этот поезд со всей дружиной, ничего не зная о засаде, действительно был почти в руках солдат. Но благодаря хладнокровию машиниста, присутствию матросов и нескольких человек Век солдат, переодетых в штатское платье, все дружинники изображали опасности А, избежали опасности, прошу прощения Стреляли пулеметы Стреляли пулеметы, прострелили водяной и нефтяной баки И все содержимое из них утекло Прострелили весь паровоз, но паровые трубы остались целы. И на остатках пара в паровозе все-таки поезд ушел из рук Семеновского отряда. Из дружинников... Из дружинников был убит один только Алферов, и человек 7-8 получили легкие поранения. Спасла от дружинников от смерти находчивость матросов, скомандовавших ложиться на пол. Пулеметы, поставленные на определенную высоту обстрела, не причиняли вреда дружинникам, когда они полегли. Хотя пулеметы буквально изрешетили стенки вагонов. Этот поезд долго стоял на запасных московских путях и наглядно показывал, сколько огня было направлено в него. Он благополучно прибыл в Перово, а затем... Все дружинники рассыпались, возвратившись на баррикады в Москву. Этими данными я хочу поделиться, подтвердить еще раз перед читателями ту мысль, что главные виновники, забравшие в свои руки Московско-Казанскую железную дорогу, совершенно исчезли и не попали в руки карательного отряда. Отсюда понятно, какая досада должна была овладеть руководителями карательного отряда которые упустили, благодаря своей несообразительности, всю боевую главную дружину Московско-Казанской железной дороги. Они начали мстить в раздражении всем тем, кто подвернулся им под руку, не справляясь об их виновности, о степени участия в боевой дружине. Никто из оставшихся на местах на станциях не, не ездил в качестве дружинников в этом поезде. В нем была главным образом московская дружина, подкрепленная 27 матросами и несколькими солдатами с Дальнего Востока. Всего было около 100 человек. Карательный отряд убит. Карательным отрядом убито зарегистрированных 68 человек, а именно сортировочный 8 человек. В Перове 16, в Люберцах 14, в Ошеткове 16. Трое. В Галутвине – 27. Всего 68. Кроме того, убито в Перове незарегистрированных 57 человек. И в сортировочной – 25. Итого – 82 человека. Всего же 150 человек. Из них убито 2 человека, принимавших участие в вооруженном восстании. Машинист Ухтомский и техник Алферов. Трое человек, способствовавших московским дружинникам, то есть вооруженному восстанию, а именно помощник начальника станции Люберца Смирнов, дачник Михельсон и крестьянин Киселев. Затем разных лиц, принадлежавших к железнодорожному союзу и к местной дружине, организованные исключительно для самозащиты против развивающегося местного хулиганства, 16 человек. Все остальные лица убиты невинно, числом 129 человек. Полковник Риман, оставив часть отряда в Перове под командой капитана Зыкова, 16 декабря вечером отправился ночевать на станцию Касино. И всю ночь производил обыски в деревне Жолебин. Расположены недалеко от станции, искали людей по каким-то спискам утро поезд с солдатами продвинулся вперед и остановился у платформы. Платформы под осинки. Во главе с Риманом солдаты направились к даче Михельсона, где он жил вдвоем с женой и кухаркой. Все в доме еще спали, и никто из них не знал о предстоящем визите. В эту ночь у него находилось двое друж... два дружинника с револьверами для охраны его дачи от грабежа местных хулиганов. Обыкновенно каждую ночь к нему приходило несколько человек-дружинников. При обыске у него нашли два офицерских револьвера, отобранных им при разоружении маньчжурских войск, потом прокламации и какие-то списки. Им приказали скорее одеваться и выходить на улицу. Они не предполагали, для чего их требуют, были уверены, что ведут на допрос. Михельсон оделся в лучшую пару и вместе с солдатами вышел в переулок, окаемленный леском. Как только все трое оказались у края леса, солдаты почти в упор выстрелили в них, и они упали мертвые. Оба дружинника были совсем мальчи мальчишки. Один из них не старше 16 лет. Почему-то лицо одного было искажено страшными муками и залито кровью. Жена и кухарка в это время были на даче. Услышав выстрелы и поняв, в чем дело, жена выждала, когда уйдут солдаты. Посмотрела на труп своего мужа, оделась и ушла куда-то. Кухарка оставалась до глубокого вечера сторожить трупы. Но к ночи не выдержала ужасного состояния. Переживаемого ею заперла дачу и тоже ушла неизвестно куда. Эти три трупа остались лежать неделю на месте казни, как немые свидетели кровавой расправы. Птицы поклевали им глаза, и собаки поживились их мясом. Только через неделю крестьяне деревни Жулябина выкопали им общую могилу и похоронили их вместе. Местные жители говорили про Михельсона, что он был хорошим оратором. Крестьяне любили его слушать и хорошо понимали ясную толковую речь. Благодаря ему была ослаблена вражда, существовавшая между крестьянством и местным фабричным элементом, постоянно враждовавшими между собой. Эти, ту, эти трупы пролежались неделю на краю дороги, на показ всем проходящим, вселяя ужас в местное население. Все боялись проходить мимо этого злополучного места и старались обходить его с окольными пу путями. С какой целью было это сделано, неизвестно. Может быть, с целью устрашения всего населения. Вот у нас тут карта есть. Она целиком в кадр не попадает. Можем жить ее отдельно. У нас есть отдельно этот слайд. Тут показывается схема. Вот это вот слободы, кладбище. Не разобрать потом разберемся тогда произведя еще несколько обысков в других домах близ платформы подосинки, отряд двинулся дальше к люберцам его действия на люберецком тормозном заводе мной описаны были в одном из заметок в одной из заметок прошу прощения события же на станции и в окрестностях развивались большой быстротой следующим образом Солдаты, остановив поезд, поезд за полторы версты, группами по 5-6 человек стали подходить с разных сторон к станции. Когда шла первая группа, повстречались им трое заводских слесаря, из которых один казаков нес под мышкой в слесарную для починки сломанный револьвер. Солдаты их остановили и велели поднять руки кверху. Когда казаков исполнил приказание, Револьвер выскользнул из-под мышки и упал на снег. Тогда близ солдат с размаху ударил Казакова штыком, и тот упал в момент, когда остальные выстрелили в него. Поле процвистали мимо, а Казаков скочил на ноги. И давай, бог ноги, наутек. По нем было сделано... Еще несколько выстрелов, но он успел забежать задом и укрылся в одной частной квартире, где ему сделали перевязку. Одна из пуль попала ему в руку и раздробила кость так, что Казакову пришлось лечь в больницу в Краснове, где ему отрезали руку. Остальные же двое его приятелей разбежались в разные стороны и остались целы. Нет, это не фанфик. Это... Книга 1906 года О зверствах к царской армии В Подмосковье На Московско-Казанской Железной дороге То есть это по реальным событиям 1906 года Бисмарк, если Ты знаешь, что была В 1905 году Революция начата С 1905 по 1907 год Эти события длились вот это в шестом году случилось. И так как сейчас, условно говоря, то же самое может произойти, поэтому мы решили, что стоит это прочитать. Придя на станцию, солдаты никого там не встретили. Но через несколько минут пришел помощник начальника станции Смирнов и спросил их, зачем они приехали сюда, и какого полка в свою очередь те тоже его спросили кто он таков я смирнов ответил им начальник станции вас-то нам и нужно сказали солдаты и арестовали его посадив в контору станции когда пришел нач... э, полковник риман он объявил смирнову что через некоторое время его расстреляют уговаривал его назвать своих товарищей и тех и лиц которые из. Ездили с поездом с поездом. Прошу прощения. Ага. Ну, царь-то у нас очень любил свой народ. Если ты не пришел к началу, то отмотай на начало и поймешь, насколько царь народ-то любил у нас. И тех лиц, которые ездили с поездом, уехавшим в Фаусто, Фаустово и указать Блин. и указать, где они теперь скрываются его арестовали в середине дня и только на следующее утро часов около восьми привели к казнь в исполнение все время он томился в ожидании смерти в самой конторе всю ночь, пищал... пи... всю ночь писал прощальные письма к своим родственникам, знакомым и страшно нервничал под утро он уже не мог переносить дальше этих мук ожидания смерти и обратился к офицеру с просьбой «Убить его сейчас же, на месте!» Тогда его вывели на платформу к водокачке. И Риман сам выстрелил ему в упор в лицо. Пуля попала в шею. Его лицо исказилось в страшных муках. Но он все-таки оставался стоять на месте. Второй выстрел револьвера пришелся вскользь затылочной части, не убил его, и только третьим на... Выстрелом в висок были прекращены его страдания. Он упал в снег. Почему его продержали всю ночь под страхом смертной казни и только на утро убили? Не знаю. Некоторые из его писем дошли до места назначения. Перед смертью его исповедовали. В то время, когда Смирнов сидел под конвоем, в который в конторе станции другая часть солдат производила обыски в селении люберцы. Искала по списку людей. Недалеко от станции на углу есть трактир, в котором был арестован машинист Ухтомский. Там же арестовали еще многих членов Люберецкого завода, которые, не предполагая ничего страшного, пошли туда чайку попить. На квартире обыску крестьянина Кислева нашли револьвер, и он начал оправдываться. Офицер приказал ему молчать. Но он не слушался. И после трехкратного повторения приказа его расстреляют на дворе станции около 10 часов утра. А, приказал его расстрелять. Прошу прощения. После убийства Смирнова вместе с ним были убиты еще 4 рабочих, забранных ночью во время обысков. Их продержали на станции до расстрела. После 10... Часов утра аресты все продолжались, и было проведено на станцию еще до 40 человек, рабочих и крестьян. В числе их находились Заборный и Ухтомский. Они все готовились к смерти, так как были уверены, что их убьют. Они знали теперь, что если привели кого-нибудь на станцию, того ожидает смерть. Свидетельством тому служила смерть Киселева с четырьмя товарищами, и перед этим смерть Смирнова. Когда к, двум часам для... Когда к двум часам дня явился Риман, чтобы привести казнь в исполнение, он начал по списку выкрикивать фамилии. Оказалось на лицо только пять человек, из них рабочий Крылов, машинист Ухтомский и еще трое. Фамилии не установлены мною. Остальным же лицам Риман предложил присягнуть и поклясться перед иконой что никогда в жизни не будут участвовать или способствовать каким бы то ни было забастовкам и во всем подчиняться своему начальству. Тем же, кто не захочет присягнуть, он угрожал смертной казнью. Вот такие вот присяги. Под долом автомата заставляют людей работать. Ну, тогда еще автомата не было. Под Мосинки как раз очень хорошо заставляли... Тружеников Работать на царя И даже не на самого царя А на его прихлебателей Капиталистов и помещиков Да, 9 мая, скоро лето а... Знаешь, от 9 мая тоже ничего не осталось Ни праздника, ничего Его капиталисты приватизировали, падлы Сделали стерильный праздник э, Вспоминания непонятно чего О, кто-то даже смотрит Как я запинаюсь и читаю Спасибо вам, товарищи Конечно, все присягнули Даже скорее спешили присягнуть Чтобы уй уйти и избавиться от грозного призрака кровавой расправы Какую силу только имеет эта присяга, вынужденную угрозой штыков. Верил ли в силу и значение ее сам Риман? Ну, победила, да. Советская. Победила советская власть так-то. Поддерживаемая народом и состоящая по большей части из того же самого народа. Хотя, почему по большей части? Она из того народа и состояла... Который перед этим В начале 20 века Вот Страдал от царизма И поэтому По... И решил Судьбу царя в 17 году Вот так вот А, а не прошу прощения В 18 же расстреляли А не в 17 -м. Остальных пятерых Предложили исповедаться За что некоторые и исполнили Потом, в четвертом часу дня, их повели вдоль платформы вправо, на глазах публики, смотревшей из окон. Пересекли путь, вышли на Слободскую улицу, в конце этой улицы, около бани Масленникова, их поставили спиной к солдатам, лицом к лесу, кроме Ухтомского, который смотрел по направлению к Слободке. После двух залпов все были мертвы. Смерть Том, мскова описано ниже. Убитых похоронили в общей братской могиле на Люберецком кладбище. Солдат не жалеть, бабы еще не нарожать. Нет, нет, ты что, Бисмарк. Так они не воевали. Это вот как раз больше напоминает царскую армию. Снарядов нет, винтовок нет, патронов нет. А че, давайте полашами их, бердышами... Вот тогда действительно было Баба еще нарожает А главное все за ш... Вся первая мировая Для Российской империи Она за что была? За то, чтобы Кто-то на этом Поживился И люди на этом наживали баснословные Состояния, собственно говоря Правильные люди У которых были заводы, пароходы Или земельные участки Хоронил местный священник Были допущены родственники и близкие люди Говорят, что у некоторых лица сильно искажены В то время как полковник Риман Возвращался после расстрела на станцию Попалась какая-то женщина и горько плакала Обращаясь к полковнику, она вывающим голосом причитала. «За что убили-то Что он такого сделал? Ведь вот такой же его товарищ вместе всюду шлялся. Приятель его, Фунтов, жив остался. А Маво-то убили. Где же справедливость?» И вновь залилась горькими слезами. Риммон спросил, который Фунтов. «А, вон, батюшка, Фунтов, слесарь за заводской» и указал на молодого парня, находящегося недалеко от места казни. Римман приказал его арестовать и посадить с собой в поезд. Так говорил Олег Тиньков, хочет, хочет жить хорошо укради. Знаешь, на то, что говорил Олег Тиньков, вообще, положить с большой вышки. Ему самому вышку бы, как и прочим подобным личностям. После совершенной казни послали над священником и отслужили благодарственный молебен об избавлении местности от крамольников. Вот оно как! Если честно, мне это напоминает... Э -э -э Вархаймер, блин, 40 тысяч. Там вместо того, чтобы... Euh, так сказать, бойцам помочь э -э -э делом, империум человечества... Присылает туда карательный отряд и боевого капилана <смех> Нормально. И, или если плохо производство идет, тоже надо помолиться. Хорошенько, а то вы плохо молитесь. И тогда все сразу пойдет. <смех> Собственно говоря, это, это во всяких там вархаммерах смотрится смешно и нелепо. А когда это в жизни было. И вновь насаждается. Это уже страшно. По-настоящему должно быть страшно. Затем полковник Риман сдав станцию на попечение капитана Мэйера, с частью отряда уехал дальше по направлению к Глутвину. На 36-й версте труп Фунтова с прострельной головой был выброшен с поезда и найден на линии. Привет, привет Брони, привет, Бисмарк, кстати. Представляю дополнительный список убитых в Голутвине, не вошедших в предыдущие списки. Шалаганов, рабочий Коломенского завода. Сидоров тоже. Федотов тоже. Котов тоже. О действиях Семеновского отряда на станции Люберца теперь необходимо сделать дополнение относительно тех событий, которые предшествовали приезду солдат. В Люберцах его задолго до декабрьских событий а и еще задолго до декабрьских событий был организован среди рабочих Люберецкого тормозного завода Профессиональный союз главной задачей которого было объединение всех трудящихся завода для завоевания себе экономических улучшений труда и быта. Когда же наступило 7 декабря, день объявления всеобщей политической забастовки, то профсоюз принял общеполитический минимум и решил поддержать забастовку. Еще двумя неделями раньше, до этого времени, в Люберцах образовался из крайних элементов Профессионального союза и некоторой части служащих на железной дороге Комитет станции Люберцы Всероссийского железнодорожного союза Цель этого комитета была такова же, что и комитета железно... Всероссийского железнодорожного союза Это было не более, не менее, как его филиальное отделение в Люберцах Когда в здании Фидлера происходило заседание железнодорожного союза что на нем было постановлено прекратить всякое движение поездов по железным дорогам и пропускать лишь одни поезда санитарные с дальнего востока и поезда с войны с запасными чинами а ашо никого не мая ну видимо тема не особо интересная рад что хоть кто то есть чтобы узнать, что творилось более ста лет назад и что сейчас хотят нам повторить. Так было и сделано. Пассажирские поезда совершенно прекратили свое движение, а воинские и санитарные благополучно доходили до Москвы. Но тут было обращено внимание Комитета союз... Железнодорожного Союза, что прибывающие в Москву войска сейчас же становятся на сторону правительства Своими силами способствуют кровавому подавлению начавшегося забастовочного движения. Поэтому получалось, что комитет своим постановлением как бы способствовал тем самым противнику побить себя, подвозя к нему активную силу. Тогда было решено при помощи Люберецкого комитета разоружить войска, направляющиеся в Москву. Для этой цели останавливали в Люберцах каждый поезд, входили дружинники в количестве 10-15 человек, и обращались к старшему офицеру с предложением сдать свое оружие, а также и оружие солдат. В противном случае грозили отцепить паровоз и поезд, дальше не пропускать. Применение каких-либо угроз, направленных против личностей, не происходило. Желание солдат возвращаться скорее к себе домой было настолько велико, а каждое промедление в пути вызывало злобу и раздражение, что в большинстве случаев все поезда беспрекословно отдавали свое оружие и после этого благополучно достигали Москвы. Нужно сказать, что в поезде бывало очень мало оружия. Казенного оружия солдаты при себе не имели, своего же, подобранного на поле военных действий, было сравнительно немного. Конечно, происходили случаи, что офицеры отказывались и ни в каком случае не хотели подчиняться предложению сдать оружие. Тогда обыкновенно солдаты начинали уговаривать из офицеров не задерживать из-за этого поезд, и много раз удавалось им склонить на это решение офицеров. Происходили и такие случаи. Однажды в Люберцах остановился санитарный поезд. Потребовали сдать оружие. Все сдали. Дружинники спросили офицера, все ли они сдали, и нет ли еще чего-нибудь в вещах. Офицер дал слово, что в поезде больше ничего нет и потому вещей не обыскивали. Один же солдатик отвел в сторону дружинника и сказал ему: "Соврал он, полный цехгаус оружия. Цехгаус это, так сказать, что-то вроде склада или багажного отделения". На поезде. Тогда комитет потребовал отпереть цех Гаусс, и несмотря на сильные протесты коменданта поезда, цех Гаусс был открыт, и тем самым нашли много патронов и ружей. В противоположность рассказанному произошел однажды такой случай. В, солдат, э, в одном солдатском вагоне ехали два офицера. После предложения сдать оружие, офицеры ответили, что у них нет его. Дружинники удивились этому и не, взяли, и не верили, как это могло случиться, чтобы у офицеров не было хотя бы револьвера и решили их сейчас же обыскать. Тогда солдаты обратились к дружинникам со следующими словами. «Господа, мы просим вас не обыскивать наших офицеров и даем слово, что у них нет оружия. Это наши любимые офицеры». Они едут с нами в одном вагоне. Если вы не поверите нашему заявлению и станете обыскивать, то этим оскорбите нас. Обыска не было. Некоторые же поезда-дружинники морили на станции по, несколько, по много часов, пока те не, согла... не соглашались сдать оружие. Насилие же над личностью в виде угроз смерти или избиений не происходило. Наоборот. Дружинникам приходилось бороться с местным хулиганством. В поезде, любители, э, в поезде возникали любители чужой собственности и под видом дружинников воровали чужие вещи и выпрашивали деньги. Тогда дружинникам пришлось принять следующие меры. К каждому вагону к площадке представляли по одному дружиннику, который никого посторонних не впускал в поезд. Во время обхода... Поездов много находилось пассажиров, ехавших в поезде в силу какой-нибудь необходимости, не имея никакого отношения к воинскому поезду. Тогда дружинники их ссаживали на станции Люберцы. Разрушения запасных происходило все время до появления семеновских солдат. А затем все участники этого комитета, все главари и руководители рассыпались и скрылись, о чем расскажу ниже. Только немногие из них попали в руки солдат и расстреляны ими. В то время, когда комитет станции занимался разоружением солдат и отправкой отобранного оружия в Москву, другая часть дружины воевала на баррикадах около Рязанского вокзала и у Калитки, где есть выход с полотна на улицу. У Калитки сражения происходили большей частью по ночам, до самого рассвета. А затем боевая дружина садилась в поезд и уезжала на отдых и на спанье в Люберце или же в Перово, где и оставалась в вагонах. На другой вечер, подкрепившись сном и отдыхом, вновь приезжала в Москву. 14 декабря дружинники, как обыкновенно, прибыли в Люберце на отдых. Вдруг узнают они, что приехали из Москвы на конях казаки и остановились в Люберцах. Тогда сейчас же со, всей, со всем поездом они укатили в Фаустово, и там остановились некоторое время. Казаки же пробыли в Люберцах несколько часов и затем уехали в Москву. Убитый потом начальник станции Смирнов поехал на одном паровозе к Фаустову догонять поезд дружинников, чтобы сообщить им о возвращении в Москву казаков и о том, чтобы немедленно ехали к Москве так как станцию «Москва» занимают семеновские солдаты. Тогда дружинники возвратились тем же поездом в Москву. Их паровозом управлял очень опытный машинист и член комитета, ныне находящийся за границей. Когда поезд проехал сортировочную одной версты, не доходя до станции «Москва», около здания женской Покровской общины их встретили пулеметы, поставленные на товарные платформы. Поезд с дружинниками шел полным ходом. Но когда раздалась пальба по поезду из пулеметов, машинист дал контрпар. Одну минуту поезд приостановился, а затем стал уходить с задним ходом, раздобивая все большую и большую скорость. В этом поезде был убит один дружинник и несколько человек ранено, некоторые были тяжело ранены. Уехав по направлению к Перово, все дружинники рассыпались, главари, главари скрылись, частью возвратились в Москву. Станция «Москва» 15 декабря была занята семеновскими солдатами. С этого числа началось их карательное движение по линии Московско-Казанской железной дороги, выразившееся в ряде самочинств, но не в отыскании действительно виновных и предании их законному суду. Ну, у них задача была никого не арестовывать, как мы читали в первой главе. По сути, пленных не брать, под суд никого не тащить, чинить все на месте. То есть им дали карт-бланш на все эти зверства и убийства. А то, что действия правительства довели народ до такого состояния, что они объявили забастовку и начали... Ответные действия, по сути, вооруженные. Но тут сами можно догадаться, что творилось у людей в жизни. Что им нечего больше терять, кроме своих цепей. И почему они готовы были умереть на баррикадах, чем вот так вот дальше жить и работать. Но это лучше тогда пересмотрите. Глава с первой по третью. Сейчас у нас четвертая глава. Приведу свидетельские показания одного из местных жителей, забранного в селении Люберца и отправленного на станцию на третий день после приезда отряда. Его спасло от смерти лишь то обстоятельство, что в этот день Риман был в отсутствии. Он расстреливал в Глутвине. То есть... Если бы Римон был не в Голутвине, то и в оба расстреляли. В день приезда солдат на квартире свидетеля П. Был произведен при участии Римона самый тщательный обыск. Ничего не нашли и оставили господина П. в покое. Восьмой день вновь явились солдаты, арестовали его и отправили на станцию, где и заперли в отдельной комнате. Поставили часового у дверей а сами ушли в деревню, Часов... в деревню Часовню, где, по их предположению, скрывались члены Люберецкого комитета. Возвратившись через несколько времени из деревни Часовни, они притащили с собой одну старушку, обвиняемую в том, что она скрывала этих лиц. Ее посадили в ту же комнату, а свидетеля П подвергли допросу. Его обвиняли в том, что он будто бы агитировал среди крестьян на почве аграрных беспорядков. Тот ответил, что совершенно не знаком с крестьянским вопросом и потому на этой почве не мог работать, что он состоял только членом Всероссийского железнодорожного союза. В обращении с ним офицеры были очень резки. Допрос вел капитан Мейер, которому была сдана станция. Мейер ему ответил, Ваша виновность для нас доказана. Мы даем вам полчаса времени, после чего вы будете расстреляны, если не выдадите всех главарей и участников комитета. После этого он ушел и послал за женой свидетеля П. Чтобы она простилась с ним перед смертью или уговорила его выдать всех участников комитета. Что происходило в этой комнате за полчаса времени свидания с женой, с приговоренным к смертной казни мужем, предоставляя читателю судить самому? Через полчаса явился мэр за ответом. Свидетель П. подтвердил, что он только член СССРовского железнодорожного союза, как служащий на железной дороге, но к крестьянскому союзу никакого отношения не имеет и с крестьянским вопросом совершенно не знаком. Тогда ему предложили изложить программу своей этого союза, указать, какие цели он преследует и какие применяет способы борьбы для достижения целей. Ну, ССР это социалисты-революционеры, которые занимались персональным террором в Российской империи. И, господи, у них, по-моему... Азов был один из главарей Но больше ничего про них особо сообщить не могу Это надо с профессиональными историками общаться А у меня сейчас под рукой такого нет Поэтому, когда мы будем устраивать стрим с Борисом Витальевичем Юлиным на эту тему Мы и про социалистов-революционеров спросим И про народовольцев, и про прочие Организации можем поговорить. Надеюсь, он найдет для нас пару часов своего времени. Свидетель П. указал политический минимум этого союза. Затем ему было предложено назвать всех партийных работников союза. Он назвал первым себя, а про остальных указал получить справку у местного жандарма. Капитан Мэр почему-то особенно доискивался что Беднов и Воробьев не состояли в партии социалистов-революционеров и кто ездил в числе дружинников до Фаустова. Приописано мною выше случая. На это свидетель П. не мог дать никакого ответа. После этого допроса капитан Мейер заявил ему, что оставляет его в живых, но арестует. Господин П. хорошо знал, что такое быть арестованным семеновским отрядом. Это значило быть подвергнутым многим тяжелым часам терзаний, висеть между жизнью и смертью, каждую секунду ожидать, что вот-вот отворится дверь, и его лишат жизни. Поэтому он обратился к капитану Мейру с просьбой или его расстрелять немедленно, или же отпустить на свободу. Он признавал его, он призывал его быть человеколюбивым, не заставлять страдать долгие минуты в ожидании ежеминутной смерти. Капитан Мейер, посоветовался, посоветовавшись с местным урядником и будучи, очевидно, иным, чем его начальник Римон, отпустил свидетеля П. на свободу. Собирая сведения о деятельности отряда Семеновского полка на станции Московско-Казанской железной дороги, мне пришлось услышать от многих свидетелей рассказы о машинисте Ухтомском, который геройски держался, держал себя в последнюю минуту своей жизни. Многие сведения о нем подчеркнуты из рассказа капитана Семеновского полка, который в Люберцах. Так, вот он, Ухтомский на фотографии. Вот, борода, усы. Ну и вполне современная стрижка. Короче, по тем временам красают мужчина. Видимо, женат был. Так. Семеновского полка, который в Люберцах сам. Расстреливал его вместе с тремя рабочими и наблюдал его последние минуты. Капитан был очарован этой личностью. Солдаты с глубоким уважением смотрели, как умеют умирать мужественные люди. Они любовались им и свои чувства к нему проявили в том, что после первого залпа они оста... он остался целый невредим. Ни одна пуля не коснулась его». Это обстоятельство может служить лучшим доказательством того, что в момент казни однородные чувства переживали всеми. Переживались всеми. По внешности он ничем не обращал на себя внимания. Небольшого роста, с живыми умными глазами. Он производил впечатление очень скромного, даже застенчивого человека. Совершенно случайно подъезжая на лошади через Люберцы, Ухтомский остановился в местном трактире, ничего не предполагая о пребывании солдат на станции. Когда, он обыс... Когда его обыскали там, нашли при нем револьвер, задержали и отправили к офицеру на станцию. На допросе он не говорил своей фамилии. Офицер, просматривая список имевшихся у него в руках, и фотографические карточки, сличив одну из них с э, живым оригиналом, вскрикнул: А, вы машинист Ухтомский! Вы будете расстреляны! Я так и думал, хладнокровно ответил Ухтомский. Это происходило днем около трех часов. Ему предложили, не, жалеть, э, не желает ли он исповедоваться, на что Ухтомский изъявил свое желание. После исповеди его вместе с тремя рабочими Люберецкого тормозного завода повели к расстрелу. Эх, че, пацаны, коммунизм? Ну, сегодня у нас стрим невеселый, Виктор, так что вот она такая борьба за установление социализма была. Это еще первые залпы, еще до победы был далеко. Это событие 906 года Да А нет, прошу прощения Это книга издана в 906 А описываются события 905 То есть Революция 1905-1907 годов После исповеди его вместе с тремя рабочими Люберецкого тормозного завода Повели к расстрелу он обратился к офицеру и сказал, «Я знал, что если попадусь в ваши руки, вы расстреляете меня, поэтому я так спокойно чувствую себя, так как был ежеминутно готов к смерти. Теперь перед смертью я скажу вам, кому вы обязаны, что поезд с дружинниками благополучно ушел из Москвы, спасая, главным уча... э, спасая главных участников и главарей боевой дружины и членов Стачечного комитета». Когда все дороги в Москве были захвачены войсками, я вывез дружину, несмотря на то, что около сортировочной станции на огородах вы угрожали мне пулеметами. В этом опасном месте, на большой кривой и совершенно открытой местности, удобной для обстрела пулеметами, я развил скорость поезда до 70 верст в час. Я сам управлял паровозом. Давление пара в котлах я довел до 15 атмосфер, до предела взрыва котла. Нам грозила опасность не от пулеметов, а от возможности взлететь на воздух. Чтобы развить такую скорость, пришлось идти при усиленной работе сифона. И вот когда наш поезд «Стримглав» летел вперед, стрекотали ваши пулеметы. Они не были для нас опасны, потому что сильнее нам грозили взрыв, Взрыв котла... И возможность лететь вниз головой с насыпи. Но тут помогли опытная рука машиниста, управлявшая паром и вместе и с судьбой преследуемых вами людей. Вы ранили только шесть человек, но ни одного не убили. Все спаслись и находятся далеко. Вам не достать их. На месте казни ему предложили завязать глаза. Он отказался. говоря, что встретят смерть лицом к лицу а также отказался повернуться спиной к солдатам. Его случайные товарищи по расстрелу молили офицера даровать им жизнь, становились на колени, рыдали. Минута перед казнью была ужасна. Ухтомский молча смотрел на приготовление, потом обратился к солдатам. «Сейчас вам предстоит обязанность исполнить долг согласно вашей присяге. Исполните его с честью, так же, как и я исполнял честно долг перед своей присягой». Но наши присяги разные. Капитан, командуйте. Раздался залп. Рабочие упали. Ухтомский остался недвижим со скрещенными руками на груди. Ни одна пуля его не задела. Раздался второй залп, и он упал на снег. Он был жив, в полном сознании. Ужасным взглядом смотрел на окружающее. Капитан, видя его живым и желая быть милосердным, приблизился с револьвером в руках и прекратил его мучение выстрелом в голову. Это мы четвертую главу закончили. Вот у нас пятая началась в Галутвине. То есть мы в четвертой прочитали, что Риман в, Галутвин, в Галутвино или Галутвин поехал расстреливать. Из-за этого там один свидетель П выжил. И теперь, что творилось дальше. В то же время, можно сказать. Я посетил город Коломну, станцию вино средняя Боброва и один из местных заводов. Мне удалось собрать интересные дополнительные сведения, которые еще более освещают действия отряда Семеновского полка и подтверждают мысль, что весь произвол офицеров был направлен против людей, большей частью совершенно невинных, не принимавших никакого участия в комитетах, в революционных собраниях и митингах. Совершенно напра... неправильно утверждает э, господин Столыпин. О, Петр Аркадьевич столыпин как раз знаменитый. Только знаменит он чем? Столыпинским галстуком и реформой, по которой крестьян в жопу мира отправили со скудным скарбом. А потом удивляется, а что это у нас Сибирь-то не развивается? Действительно, чё, э, с чего там будут развиваться поселения, с чего там будет развиваться промышленности, агрокультура, если туда отправляют крестьян почти без всего, да еще и насильно. А потом говорят, что это, оказывается, было в Советском Союзе. Ну, нет, нет. Не кровавый Сталин, про которого так рассказывают, не Ленин. Да что уж там, даже Хрущев, который о своей нецелины задумал, такой фигней не страдали. А вот богоспасаемая Россия. Богоспасаемая Россия, она вот такая. Ну, мы видим кого как спасает Бог, и как вообще получается, когда на него надеешься. Собственно говоря, где сейчас Российская империя, и где э оказался Советский Союз, когда там начали заигрываться с религией, с частной собственностью на средства производства и прочим отходом от социализма. Совершенно неправильно утверждает господин Столыпин в новом времени от 19 января, что, что забастовочный комитет из 36 лиц в связи с московским вооруженным восстанием, руководивший железнодорожной забастовкой в последний период, э, период восстаний, а может быть все время, перенес свою деятельность в Голутвино. И оттуда руководил всем... А, всероссийской железнодорожной забастовкой. Таковой комитет существовал, но только не из тех 36 лиц, которые, по словам господина Столыпина, были за это расстреляны, раз... разделенные на две партии. Затем комитет свое главное пребывание имел в Москве. Отделения находились в Люберцах и Перове. В Голутвине же никакого комитета не было. Затем, по проверенным мною данным, расстреляно было более 36 человек. А именно, 27 в Голутвине, 14 в Люберцах, трое на станции Ошиткова и 20 человек на станции Перова. Таким образом, всего расстрелянных 64 человека. Так. Мне кажется, историк это уже писал <св 52> в начале предыдущей главы, но, видимо, повторять. Хотя... Как я напомню, книга состоит из перепечатанных статей этого Владимира Владимирова. Поэтому повторения могут быть в тексте. Главари и главные участники комитета не пойманы и не расстреляны. Этому служит доказательством речь, сказанная полковником Римманом перед своим отъездом в Люберце к местным крестьянам. Я послан царем восстановить спокойствие и порядок. Но не все главари пойманы. Ноги убежали и скрылись. Царь надеется на вас, что вы сами будете следить за порядком и не дадите вновь овладеть собою кучки революционеров. Если ораторы вернутся, убивайте их. Убивайте, чем попало. Топором, дубиной. Вы не ответите за это. Если сами не сдадите изве если сами не сдадите, известите семеновцев, Мы снова приедем. Из этой речи видно, что не только комитет не расстрелян, но что даже почитается возможным его возвращением. Совершенно неизбежно... А, совершенно неверно сообщение господина Столыпина, что мимо Глутвина промчался по направлению к Москве поезд с дружинниками. Что по последней... В колее гонял его со скоростью в 120 верст в час поезд с э, семеновскими солдатами что будто в окнах этого вагона были выставлены пулеметы, из которых громило поезд с мятежниками, как только головной вагон с ними поравнялся что будто было убито 80 человек в этом поезде о, а вот и пропагандочка подъехала М -м -м. а блин Тут, к сожалению, нельзя выделить Но на стоп-кадре, я думаю, видно Вот это вот чисто пропагандистская риторика Столыпина Ста С лишним летней давности А сейчас ничего не поменялось, по сути Тоже рассказывают про то, какое правительство хорошее Как оно для вас все делает А вы почему-то, а вам почему-то не нравится чем вам не нравится пенсионная реформа? Чем вам не нравится повышение НДС, чем вам не нравятся прочие прекрасные, в кавычках, изменения в вашей жизни: Рост цен, рост тарифов на все и вся. Так вот, если вам дальше будет что-то не нравиться, то придут росгвардейцы, придут внутренние войска, придут э -э просто гвардейцы, что угодно. Надо музыку перезапустить Так, кто-то еще смотрит Благодарю за ваши лайки, товарищи Это сейчас Конечно, не самое важное Но мы продолжим читать Все это вымысел Достоверно ли что пос... По... Достоверно лишь то, что после кровавых дел в Голутвине Подъехал к станции военный поезд с солдатами Возвращавшимися из Маньчжурии когда солдаты узнали о пролитой крови, они начали кричать Симеоновцам у коры. Возбуждение росло. На платформу вышел Риман и грозно крикнул «Что такое? По местам!» На это раздались новые ругательства, насмешки и свистки. Тогда Риммон скомандовал «Пулемет отсюда!» Офицер, сопровождавший воинский поезд, зная отсутствие дисциплины в маньчжурских войсках, и в то же время, видя суровую расправу семеновцев, бросился скорее к паровозу и приказал машинисту сейчас же уезжать со станции. Паровоз в это время брал воду, и машинист отказался ехать без воды. Но под угрозой офицера тронулся в путь таким образом. Воинский поезд избег уч... ужасной участи. А... Маньжорский поезд это, если что, с русско-японской войны люди возвращались, мы благополучно. Которую в Российской империи благополучно просрали. Там не было выиграно ни одного сражения. И вот вам наглядное свидетельство. Там и с дисциплиной все было плохо. И. В восточной части. Фу. В европейской части России. Так сказать не все хорошо ладилось. даже что неудивительно, что на войне появились брожения. Почему-то в советской армии таких брожений не, не получилось в 1941-1945 годах. По сравнению с разложением армии на Первой мировой, в Великой такого не было. Да и вообще это... Проценты, доли процентов, можно сказать Тех, кто сдался А все остальные воевали за родину За Сталина О чем хотят сейчас упорно забыть Рассказывая про то, что воевали у нас, оказывается, вопреки Никто его не догнал И в, поезд никто не... и в поезде никто не был убит Затем была послана сейчас же телеграмма Риманом, чтобы не отправляли больше поездов на Москву. На готове к отправке находился санитарный поезд с ранеными. Под угрозой быть расстрелянным они двинулись со станции. Он не двинулся со станции, прошу прощения. Вот те данные, которые опровергают сообщения Столыпиной, которые являются наиболее достоверными, так как удалось собрать их на месте отчасти от отчевицов, а отчасти от лиц, ведавших и беседовавших с Риманом и другими офицерами. Прилагаю список лиц убитых в Люберцах. Всего убито 14 человек. Список неполный. Всего 8 человек. Список остальных обещали доставить позднее. Убитые. Лядин – рабочий американского завода, изготавливающего тормоза. Фунтов – рабочий того же завода. Крылов – рабочий того же завода. Носков, рабочий завода. Дубинкин, рабочий завода. Михельсон, владелец дач в Люберцах, служил щитоводом на Московской и Казанской железной дороге. Ухтомский, машинист московского депо. Смирнов, помощник начальника станции. Мною допрошены и записаны показания 14 лиц. Все записи сделаны стенографическим путем и представляют точный пересказ показаний. На основании такого обширного и богатого материала удалось открыть ужасную картину, где иногда случайность или раздражение офицера или кого-нибудь насмешливое, как, насмешливое замечание задержанных лиц подвергали их смерти расстрелянию. Раньше ходили слухи, что семеновцы расстреливали людей по Казанской железной дороге по какому-то списку, и даже называли по списку московского охранного отделения. Если бы это было так, если бы семеновцы руководствовались только списком, то в Голутвине не погибло бы столько случайных невинных жертв. Этот список, составленный одним из тех учреждений, где царит только произвол и усмотрение, все-таки представил бы в этом деле гарантию жизни полуторам десяток лиц полуторам десяткам лиц, невинно убитых в Галутвине. При опросах свидетели просили меня не, за... не называть печатные их фамилии, чтобы не навлечь гнева со стороны властей и не подвергнуть их новым неприятным случайностям. Нужно заметить, что после этих событий местное общество сильно терроризировалось и собирание сведений представляло большой труд. Новость... Э... А, большие трудности, прошу прощения. Во время моего пребывания в Голутвине я встретился там с московским присяжным поверенным господином Л., командированным по тому же делу московским советом присяжных поверенных для привлечения офицеров Семеновского полка к судебной ответственности за убийство и для взыскания с них убытков и обеспечения в пользу семей пострадавших. Собранный ими материал я проверил с моими, проверил с моими данными. Дальнейшие опросы свидетельств, свидетелей мы проводили вместе, так как точность излагаемого правильность собранных фактов не подлежала сомнению. Сначала я изложил общую картину с момента появления семеновцев на станции Глутвино и до отъезда их, а затем приведу наиболее важное отделение... Э, прошу прощения наиболее важные, отдельные показания лиц. Семеновцев на станции не ожидали. Не ожидали даже какого-либо поезда, так как со станции отправления не было дано извещения, поэтому приезд их был для всех полной неожиданностью. Поезд, состоявший из трех вагонов и одного паровоза, тихо подошел к станции во втором часу дня, 18 декабря. Паровозом вместо механика и кочегаров управляли солдаты железнодорожного батальона. В вагонах находились... А. В вагонах находился тоже батальон под командой, пор... под командой поручика Костенко. Это тот поручик Костенко, которого чуть не расстреляли в первой главе за то, что он не мог... Быстрее, чем за 8 часов Ну или минимум за 6 часов Подготовить поезда к отбытию Мы тогда, когда читали это в первый раз Очень знатно Офигели от того, что Его Высокоблагородное начальство Думало, что Можно за час подготовить поезд К отправке Даже сейчас современный поезд Готовится к отправке дольше Ну если конечно это не электропоезд А дизельный Аппарат Потому что если современный дизель Заглушить Их почти никогда не глушат Кроме как на ремонт Так вот если даже современный дизель Заглушить его надо будет долго Растапливать А уж тем более если это промерзший Промерзший паровоз в котором вода застыла в трубах И они еще порвались Мы же знаем какого качества тогда был металл И какие тогда были трубы Но его тогда не расстреляли И вот что случилось В глутвине когда поезд подъехал к станции, солдаты стали спрыгивать, не ожидая остановки. На тихом ходу с площадок вагонов. Заняли переезд на Коломенский завод. Рассыпались по путям станции, окружили все запасные пути станции. Он просто был засланным большевиком, по их мнению. А, ну тогда-то еще большевиков не было. РСДРП разделились в 1912 году на РСДРП. Б и П.М. То есть на меньшевиков и большевиков, Игнат. Хотя, знаешь, сейчас все готовы спихнуть на большевиков. Любые поражения. И близ прилегающую дорогу. Внутри окруженного пространства оказался человек 300, которые были препровождены на станцию. На платформе было много народа. Но сразу все отхлынули внутрь вокзала. Затем вышел полковник Риман с московскими жандармами, которые начали показывать все двери и рассказывать, куда какая ведет. Так что видно было, что они знали уже раньше расположение вокзала. Ко всем ходам и выходам станции были представлены часовые. Главный же выход на улицу был заколочен еще до приезда семеновцев. Дежурным по станции в это время находился Тупицын. Его задержали в дежурной комнате, а дежурство сдали Климову. Тупицыну не позволили выходить из этой комнаты. На станции в это время случайно находился начальник станции Надеждин. Он пришел сюда за, по... пришел сюда за порошками, так как был совершенно болен. Еще накануне сдал станцию своему второму помощнику Никитину. Тогда, прошу прощения, просто был революционером Не помню, честно говоря Тогда партия особая, кроме эсеров Ну, его тогда просто объявили, так сказать Помощником, заговорщиком, революционером, да Но в итоге, как мы видим, не расстреляли Он уже приехал-то в Голутвино с этим С этим полком Точнее, это, господи. Железнодорожный батальон. Вот. После ареста Тупицына солдаты отвели его в товарную контору, где находился полковник Риман и 5-6 офицеров. Один из них подвел Тупицына к стене, где была приклеена служебная телеграмма. Станция Голутовено. Пропустить товарный поезд. Подпись Стачечный комитет. И спросил. Что это за депеши? Где у вас стачечный комитет? В это время подошел начальник станции Надежден и сказал: "Вот еще депеши!» Вынул из кармана несколько штук, полученных им в последние дни. Кроме того, снял еще целую пачку таких же депеш с крючка и при этом объяснил: "Стачечного комитета в Голутвине нет и не было. Эти телеграммы рассылались со станции отправления". И когда нам сообщали, что какой-то поезд вышел, то мы принимали его и отправляли дальше. О происходящем мы сообщали своему начальству в Москву, но оттуда ответа не имели. Также и, получали из Москвы, также и не получали из Москвы никаких распоряжений или указаний от своего начальства. Вам может подтвердить начальник депо, что комитета не было. В это время какой-то офицер подошел к Тупицыну и сказал... Где комитет? Имейте в виду, что если не скажете, где комитет, вам грозит расстреляние. То на ответил. Никакого комитета у нас не было. Я его не знаю. Ну, видимо, или люди нашли, нашлись поумнее, которые что-то понимали в ситуации. Или еще как-то убедил. Не, ну, понятно, что... Если сейчас ты расстреляешь Начальника паровозной бригады То по... Вообще никто не поедет никуда Поэтому в итоге -то Его и не расстреляли Но сам факт Что человека заставляли под угрозой Расстрела работать Уже о многом говорит О том с каким настроением Ехали солдаты И почему Они столько людей Просто вот Расстреляли, закололи штыками и просто зверствовали там. Туже подошел другой офицер маленького роста, брюнет, и резко заметил, чего его спрашивать? Его надо в общую кучу. Но полковник Риман возразил. Даю вам полчаса на размышление, после чего вы будете расстреляны». Относительно этого офицера, маленького роста, брюнета, фамилию его не удалось узнать, рассказывают, что он казался очень подозрительным, и что он не принадлежал к офицерам Семеновского полка, хотя был одет в такую же форму. Он сильно выделялся своим маленьким ростом, манера держать себя с остальными офицерами, и одним свидетель, господин В, показал, что... И один свидетель, господин В, показал, что он его где-то раньше встречал, но не припомнит где, что физиономия его очень знакома. Держал себя этот офицер резко, вызывающий по отношению к обыскиваемым лицам. Бронился, в то время как тупица находился между жизнью и смертью, и медленно протекали данные на размышление полчаса. Риман Прошел в дежурную комнату Куда солдаты привели к нему Машиниста Голутвинского депо Варламова Варламов Уж не предок ли это Ильи Варламова Который теперь рассказывает про метастазы совка? Вот Интересно чтобы он так Если бы это был его предок чтобы он сказал Про метастазы Российской империи Послушать бы такого человека При обыске у него нашли револьвер со сломанным курком И он не хотел отдавать его солдатам Говоря, что этот револьвер стрелять не может Что он нес его в депо для исправления Варламов никак не мог понять нелогичность требований солдат Отдать им сломанный револьвер И прирекался с ними Когда его привели в дежурную комнату к полковнику Риману, Свидетель В слышал как Варламов сказал, позвольте мне объясниться, Ваше Высокоблагородие, я железнодорожный машинист Варламов. Полковник прервал его, застрелить его и приказал вести его на кухонное крыльцо. Солдаты направились через дал третьего класса, сзади за ними последовал Риман. Никто не верил, что его расстреляет. Всего меньше э, верил сам Варламов и спокойно прошел через толпу, наводнившую зал. Но какого ужас, но каков ужас владел всеми, когда с того крыльца ясно донеслось два револьверных выстрела. Сомнений не могло быть. Риман, возвращаясь в зал с револьвером в руках, натолкнулся у буфетного прилавка на запасного фельдфебеля первой роты Ильичева, только что возвратившегося из Маньчжурии. Что произошло тут, никто не мог мне с, до... с достоверностью сказать. Событие совершилось слишком быстро, внезапно и трагично. Одни утверждают, что Ильичев не посторонился, другие, что не отдал чести. Некоторые говорили, что Риман придрался к его небрежному костюму, и в ответ на какие-то слова Ильичева свидетель В ясно слышал, как полковник крикнул. Посмей только кто слово сказать, расстреляю! И после этого последовали четыре револьверных выстрела. Первая пупуля попала в висок, а остальные в затылочную часть, так как в это время Фельфейбель уже упал на полничком. Раздалась команда, руки кверху, и начался обыск. Риман с солдатами встал в коридор, отделяющий телеграфную комнату от черного... Холодного выхода. В этом коридоре имеются две двери. Ниже приложен чертеж станции, сделанной от руки с натуры. Дверь направо вела к выходу на улицу. Через эту дверь приходили все те, кто получал свободу. Дверь налево вела в телеграфную комнату, где ожидала несчастных смерть. Никто из входящих сюда не предполагал, что его ждет через полчаса смерть. Один свидетель К, вошедший в смежную комнату с телеграфом, видел через окошко, куда подаются телеграммы. Заключенных там 10-12 человек, которые беззаботно разговаривали между собой, шутили. Они предполагали, что их скоро выпустят. В этой же комнате свидетель К видел начальника станции Надеждина и помощника Шелухина. В коридоре, где производился обыск, находились, кроме Римана, московские жандармы, Местный, испра... местный исправник, становой, два полицейских надзирателя и местные жандармы. Когда обыскали господина Папа Тапова, служащего в заводской лавке, у него нашли в комнате переписанный его рукой манифест с разными шуточными добавлениями. А, переписанный его рукой манифест с разными шуточными добавлениями. Офицер показал бумагу Риману, и, и тот выхватил револьвер, приставил его к лицу и начал кричать: Застрелю! Дожил до, ши... Дожил до седых волос а строишь революционером, а состоишь революционером! За него заступился пристав первого стана Энглейка говоря. Я здесь служу 15 лет и знаю его самого хорошего и спокойного человека. «Неужели и таких расстреливать? Тогда надо всех перестрелять!» Другой офицер обратился к Римону по-французски и что-то ему сказал. Римон произнес несколько мягче. «Я вас расстреляю. Вы все говорите, что невиновны». Отвел револьвер, но все-таки в сердцах три раза ударил по лицу. Но не сильно, как показал свидетель П. Хотя около носа потекла кровь. «Клянитесь, что вы не пойдете против царя!» Сказал Риман. Потапов ответил, что может со спокойной совестью Поклясться, так как никогда Не шел против царя и не думает идти Тогда Риман Собственноручно на прощение дал ему В шею один раз по направлению К правой двери И, отправ... и отпустил с миром Нифига себе Отпустил с миром Тяжкие, ну ладно, не тяжкие, а телесные Но нанесение побоев Угроза убийством. Это если по современным меркам брать законодательство. Вот такая вот Российская империя. К этому времени окончился срок данной на размышление Тупицыну. Риман вошел в товарную контору и спросил его. Ну что же, надумали показать, где находится у вас тачечный комитет? Тупицын еще раз повторил свой прежний ответ, что такового быть и не было. И с ужасом ожидал решения своей участи. Э, обменявшись по французским мнениям с другими офицерами, Риман разрешил ему пройти через правую дверь, и он оказался на свободе. Обыск проходил к концу. Прошу прощения. Обыск подходил к концу, На вокзале оставалось уже мало народа. В числе прочих, подошел для обыска помощник начальника станции Шелухин, и ему указали дверь налево. При обыске у него ничего не нашли. Когда обыскали начальника станции Надеждина, то ему указали дверь направо. Но предварительно взяли честное слово, что по первому требованию римана он обязуется немедленно явиться. И действительно, через час Надеждина позвали обратно к полковнику. Отсюда ему была указана дверь налево. Так, вот это... Вот эти двери налево-направо. Выход. Неужели это ответ? Редакция Русь. На обвинение печати в кровавом злоупотреблении властью. И превышение всех возможных ею полномочий, а, ею полномочий администратор Дубасов отвечать, похи... отвечать похищением у читателей номеров. Тех газет, которые дают фактические и доказательные описания действий его и подчиненных ему властей Во вчерашнем номере Руси, 26 января, было напечатано письмо господина Владимирова О глутвине и убийствах и расстреляниях в нем Сегодня нам телеграфируют из Москвы, что, на... что номер этот там арестован по распоряжению генерал-губернатора Неужели это ответ? Так, ну, это шестая глава уже. Я думаю, что оставшиеся три главы мы дочитаем на следующем эфире. Поэтому я благодарю всех тех, кто со мной тут сейчас был. За ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии в чате, в общем. Так как сегодня стрим некоммерческий... Мы спокойно прочитали две главы и продолжим уже на следующем эфире. Благодарю за внимание. Коммунизм победит.